ГОГО ГООПЕННОФИГБЛИН а Здорово, посмотри, меня зовут Владислав И в этом видеоролике, так сказать, я вам расскажу о том, как убрать вылет CSGO во время какого-либо матча И этот способ не про проверку целостности локальных файлов В этом ролике я вам расскажу другой способ Я не хочу сильно затягивать ролик, поэтому просто скажу Что, скорее всего, у вас вылетает CSGO при покупке определенных оружий И если у вас есть скин на это оружие Да хотя, неважно, на самом деле, может быть и без скина Если у вас на этом оружии есть наклейка То, скорее всего, это проблема именно из-за нее Лично мне способ просто убрать наклейку с оружия помог эту проблему никак нельзя пофиксить чтобы кс не вылетала с наклейка причем это не у всех так это никак не пофиксить нужно просто ждать пока валв исправит эту проблему это конечно будет достаточно не быстро но надежда есть но будем надеяться что они хотя бы исправят а пока мы ждем вы можете просто а поставить оружие без кино б стереть наклейку все очень легко и просто в этом весь способ все, желательно подписаться на канал, если я вам помог. Да даже если нет, желательно тоже подписаться, потому что я буду выпускать как бы ролики хайповые, полезные, там решать проблемы, всякие вот. Да, диктор я, конечно, еще тот.